Приходит дедушка к очень хорошему доктору с хорошей, прекрасной репутацией и практикой. И говорит, «Доктор, вы понимаете, я любил и люблю женщин. Будь она брюнетка, блондинка, я их всех люблю, доктор. Вы понимаете, да не занимайся этими венерическими болячками». Дедок, да вы неправильно поняли, я их люблю, и всех по-разному. Я их люблю в разных хороших, шикарных автомобилях, в спортивных, классных. Я перепробовал все, Альфа-Ромео, Ягуар, Пежо. Я там такие позы вытворяю. Доктор, а а, -а, -а вот вы из-за чего пришли. У вас, наверное, артроз, ой, артрит. «Да нет, доктор, да у меня все прекрасно, все хорошо!» «Доктор, так а зачем вы ко мне пришли? Феррари на денек одолжите!»